Так. Да-да-да-да-да. Ма. Маджистип, Тила. Ла-ла-ла. Привет. Оздра. Ничего не шумит а, привет, у тебя. А шумит, Боже, ты кто такая? Привет. Кто такой? Привет. На камень. Кто? Это сувенир острова. Ну ладно о боже! Что? Тебя ты чё простудился очень тихо слышно. Прям тихо да, очень горло, говоришь. Очень сильно горло плохо о, Это цветочка! Же... Это, это, же... это вот опозда... пришли. А так, это... все, мне тут это надо, там... Так, смотрите, мне там... я тут сделаю... Так, ну, я полю Раз... вот, де... комнату ко мне не входить, ясно? Тут у меня, вот тут есть... Я тебе сейчас... Понятно. Вот, ломай! Ломай! Тут у меня есть эскадр, Тут ничего есть. Мы раз. А вам жить надоело, молодые люди? Я капитан а а ЛБС. Вот да. да. а Сейчас я вас му, как мух своей лопаткой. Ладно, ладно, -ла, ла -ла, все, убью, я пойду. Все, а не раз? надо их бить, пусть они там. Пусть лазили, лазили, после да, я там показывал. А привет, что делаешь? Показывал то, что у меня там в картине нычка, ну ладно. Ой, я чуть не умер. Ну, можно попробовать? Mm. Uh -huh. все пахнет? Ага. Да. Угу. Эй, да бедная, не дотрагивайся. Иди этому предложи, зайди ко мне. Эй, ты, это мое скажи, чтобы ко мне в комнате пошли в картину. Капитан! Эй, кто там? Посмотрите, в комнату. Дай мне лопатку. Иди к нему, да. Дай лопатку. Ну да. а Кому ты говоришь, что надо Адриану сойти? <вылly> <мышлен> <вылly> То есть, Лаймли вроде сушил или Флоя. Погоди, ты не поняла. Я имел в виду еду попробовать. Идем, зайди, за, стой, чего? заходи сюда. Чего? Будь тут, Олег, ой, ты куда? Привет. Зайди в комнату. Ага. Нет, я не хочу. чего тупуй ты... Ладно, ладно, мне я пойду прогуляюсь. У меня глаза болят, я очки короче меня. Нет. Пойду прогуляюсь. Столоп. Кама столоп. Ай не бей, сбивают. Ой, здравствуйте. Ты. Угу, угу, угу. Ой, вот, пойду прогуляюсь. Ну, да просто... гулять. Да я ты просто входит? выхожу. А, нет, я пойду. Ля -ля -ля. И бес. А, Скажи... М -м -м -м. Не давай ему лопатку. Давай ему лопатку. Хорошо, пойдем. Тихо, -ти по тихо. Вы Я такие. Раз, раз, раз, и все. Лопатку не давай ему, дашь? потом Только не... Все, давай, давай, давай. Так, не все. Нет, старенькому. Все. Иди сюда Пойдем. Иди сюда. Пойдем туда. Так уже поздно, можно выходить. Да. Да, все. Хочешь возле и... костра посидеть? Это Не что? что за жу. А, -а, а с Камили. О, такой. Ага, Это... в моей комнате, Алёна, уроды. У меня, у меня. тут. Вот, вот так в... вышел да, отсюда. Дай вышли из моей подойди. комнаты. <свят> с моей комнаты, сказал вышли. Дай мне средство замочи щиты быстрым. Я сейчас саду по башке настучу. Да, на улицу. Сокой, сокой, да, вот там, он меня сюда Урод. Так, это какое-то создание, похоже, на кота, кыш, вот. Так. Тебя о, заставлял так, туда ну, зайти вообще такую такой, да, я стану в он иди, Эй, ты! Что за кот? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот он хочет вис, Диан, ну, Тебя буду сейчас пинать. Я mm -hmm. На вискас! Mm -hmm. На на. Mm -hmm. Иди сюда, ты урод. Ай, Картункет, это Картункет, кто такой? Ты не ошалела создание? Он на мне? Это что такое? откуда это у меня? Почему на мне? тебя нужно спросить меня? Понятно. Так на на на на на. Ай-яй-яй-яй-яй-ой-ой. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, mm -hmm. давайте, балбесы. Кот, ну, шмот. Так, снимаем, у нас какой-то кот против и другого. Кстати, кот и кот, ну-ка поговорите вместе, может что-то сработает. Вы же коты, как бы, помурлыкайте mm -hmm. друг к другу, может успокоиться. Mm -hmm. Нет, ну насрать вообще на твой язык, ты я, mm -hmm. не понял. Ты не понимаешь Ходи. кошачьи хотят и кот. А, а это вот этой балбесина откидывает. Нельзя так скидаться. Балбесина. И ищи теперь его в метр сто пятьдесят тысяч. Ой, так, я его а -а -а. К, к Суше, я его к Суше потянул. Давайте. Если что, Маджести Инвиз, она поможет нам. Угу. Инвиз Маджести, конечно. Но это же не Ирена Инвиз. Маджести Инвиз, ты его хоть сейчас увидишь. Так, мне надо... Так, я седлал другого кота. Но это не то. Я помогаю, дай, на поебалу. На поебалу. Так, надо взять себе два... Сколько талисманов? Ну, два, наверное, нормально будет. Стоп, не надо. А злодея Меня нет. не видели. А ну. злодея нет. Мы О. победили, герои, мы победили злодея. О, это что достаточно. Так, ладно. Я пошел, мне нужно еще встретиться встретиться Ф с этим молодым чел, чел, чел. человеком. О, злодей, новый злодей появился. Или это старый просто возобновился. Ты, спрячься в этом здании, уйдите в комнаты, тут опасно, в комнаты спрячьтесь, в комнаты, понятно, меня не слышит эта тупица, но и пусть не слышит, все, иди нафиг, никаких тебе ничего не дам, ты в комнату, я бомж, вот комната, ты заходи сюда, а ты там свою комнату. На в комнату. Давай, давай, давай, давай. Бомж. Бомж. Бомж. Неужели бомж услышал? Да, не заходить. Ой, боже, я испугался. Что, я такой да нет, там просто девочка в купальнике стояла. Рена, инвиз, ты на связи? Алло, да, да на связи. Надеюсь, ты инвизишь прям по жесткому. а не как в да, прошлый не раз. Не да. прям по по прям, мы, тебя... мы не выходили, мы тебя не видели. Где-то там, на крыше или в Ещё... Я только потрансформировался, вы издеваетесь, вы уже mm -hmm. на сушу при Давай, змейка, змейка. Супер шанс. Супер так, шанс. я мой. Просто монстр, него... Мне не выпал супер шанс. Ты Стойте! Не убейте, да, стоп, не убейте его! Не убейте его, не убейте! О, дракон. Мне О, ищите супер если... шанс, он куда-то если... провалился. Не, не бейте его! Бака, нет взять для супер шанс! Не, шанс не. Он сейчас сам умрет! Вода! А? Ему нужна срочно! Нет, как его, как, как его потушить? Хм. Пегас, пегас, не нет. Не до свидания, О, Ах, ты нашел, молодец. Теперь можем его окончательно. Акума а не вылетит. Может она в песке затерялась. Да. Это Уже все поняли, кроме мистера Бага. Так хломок вылетел. Ну, Амон... ладно. Амон Чудесный, Чудесный мистер Баг. Всё, пока. Да, Лёгкий злодей был, конечно. <свист> ну -ру -ну -ру. Так, при... у меня личный свой шпион, главное, что... Да. Так что... Я тоже личный шпион. Его никогда никто не спалит. Например, это, что... О, Стр... Стр... Стр... Стр... Стр... Стр... хм. А где ты... я... я не вижу Ренаруш. Первый старбак. раз в жизни. Первый раз в жизни я не вижу Рену Руш. Потому что она все таки заумазила и стала реальной Реной. Да ты что? Так, я тоже не вижу его. Мне кажется... А, смотри, тут все это что-то мне кажется обкопано, и почему-то мой э, запах суперката что-то напоминает этот запах резки. Так, ты балбесная зме... э, змея, змея хотел сказать. Бесполезный ты, да. Из-за тебя не могу детрансформироваться, потому что ты своим переполохом у меня попал. Я тебе спалю. Ага. Не больше сейчас да-да-да, сейчас склероз поподай, подожди, мы принес. сейчас, сейчас банит. Тебе по башке такая, а, -та -та, а, -та -та, а -та -та, и все, и ты будешь ну очень... Можешь выходить без моей лица. <свят> <Так. свят> Преподаю лицам уроки Ирены, Ирены Скрытной. Иди трансформация. заварю как кофейку. По башке тебе, не смотри на меня. Чуть пялишься на меня, распялился. Сидит пялится на меня вообще. О, сегодня у нас будет что-то. На гриле. Курица на гриле. Да, готовил. Это повар. Повар. Ну, покушаем у костра. <сех> Мы ждем. ля ля ля Лю-лю. <сех> Курочка с гречку Ага. Шестая Десятая... я что ты делаешь? Сидит <сех> курицу, сжигает балбес. Не, лучше камамбир, да. Какая вода теплая даже вечером. в огне? Очень вкусно. Еле так, спыль. люди, я сегодня всем за всех плачу. Я продал браслет Маджейсти, чтобы ко мне Маджейсти не прилечали. Так что теперь... Да, кстати, вы и слышали. Так что все, больше мне Ой. нет браслета Маджейсти. <свистит> а а я браслет, покуп... А я покупался, классно. Да, очень классно. Да, то, что теперь мы больше не будем... Надо будет, в трусики переодеться. Я да больше никто не делал, я его только нормально жарить начал. Зачем вы жарите? Кто Зачем Кто вообще вы... разрешал камамбер? Только я могу есть. Камамбер а это сыр, он же плавится. А, О, не пол. О, Адриан, Адриан. Ммм. Надо немного наклонить. Открыть холодильник. Вы что, всю еду взяли? Это нам на месяц тут магазинов нет. Тут магазинов нет. Я тебе... Нам надо на месяц <связывается> это все. Камамбер, это, не сытный. Камамбер, мне тут на неделю. Нам не надо... Приём, миссия. мистер, мистер Баггин. Адриан, рем... верни мне, пожалуйста, мою лопатку. Бак, курица. Там, свинина. Га жареная курица. Мед, а, камамбер, у меня... Тушёнка. Ко мне, мне суперкот заходит на купаться. Что я ему М буду давать? Сейчас будет все жариться. Ну вот, берете еду, если вы не идите, зачем берете? Ладно, пойду. Ку-ку-ку, кофейку. Пойду сперва отдохну, отдохну. Так, там за шумы сверху? Ой, это что, а, карате-пацан? Карате пацан. О, карате-пацан. Привет. Привет, Привет, Привет, друг. Мистер бат, себе? Лить. Так, это не карате-пацан. Карате Урод. Какой-то карачистый. Образ... Сейчас Диолый, мы тебя отдубасим. Ну, где он? Бог. Нет, он где-то откатил. Ага, он снова, наверное, сейчас мы его притянем. Тут пока не глубоко. Вижу двух героев и парнишку. А врываешь Походу меня спалили, но они ничего не заподозрят. За... Так, каратист где-то поблизости. Теперь они меня они вообще не видят. Теперь они даже на меня не смотрят. Я здесь где-то. Тихо, здесь где-то каратист, но мы его не видим. Что за башка летающая? Я, я Маджести Инвиз. Вы меня не видели, и вы меня не помните. Вы скрирозики. Кто-то копирует лисичку. Никто никого не копирует. Да. Где каратист? А, вон он, он уже на земле. Нифига, мы тут купаемся. Она не справится одна, поэтому... змея Так. Рена Инвиз? Рена Инвиз, прям Рена Инвиз. Рена, Рена, ты не хочешь меня спасти? Рена, я к тебе! Где каратист? Помоги! Там тупая Рена Ружина из. Да, я где помощи. кара так мне я умный поставил сделал вид то, что я что этого не, не видел. видел тебе повезло да где каратист так, так мне надо. он на земле так он там уже поэтому мы его сейчас тут поймаем Иди сюда-ка, Суперкот, ты где? В какой... тетя тебя носит? Суперкот отвечает на сообщение, а Суперкот уже бежит. Давайте, пока его держу, бейте. Просто нам надо было проговорить, ай яй яй яй А может, ты не будешь шумничать? Но не на меня же. Так, это факт. Какой пить факт? <связываю> Потому что таких изящных санса монстров я не видел. Второй факт. Он очень сильный. Очень, очень трудно сражаться. Кара Хватит прям карацист, карацист, карацист, карацист. Мы могли... Мы не с такими справлялись. Да, но где тебе? А, а вот велики. Они... Ай. Они регенерируются. А да, это сто процентов Ай-яй-яй, нифига автобус, у меня. Пятьдесят километров. Но важный так, так, вот ему а котик он, он, Может Мистер. его, давайте его поймаем. Бак, а ты не думаешь, что, что может нам понадобиться какая-нибудь ловушка, чтобы его поймать там в сеть или чтоб чтобы он не двигался? Быть, так, давай. Опять, -кот, кот, принеси это штуки эту фигню, которая у тебя. Так, у меня, это, у меня. Помогите. У, 3, у него новые способности. Так, я забился они... в дерево, вот быстрей! Пока он да, сиди, на меня. Кот, ты где? Да, давай, я давай. Ищу, я ищу, Помоги, да. давай тебе его, пока я его держу. Ладно, так. не получилось мне долго сдерживать его. А забудь... так, я Просто не принеси найти... склад с ловушками. Короче, ладно, я эти ловушки, которые... Их можно через... Мне надо уходить. Улетать, точнее. Где ты? Я возле шатра людей. Молодых. А, я в... Где ты? Я тебя не вижу. Вот. А, вот он. Давай. 64 штук. Спасибо. Я даже подойти к нему не могу на метр. Прекрасный вид. И правда прекрасный. Может, Посмотри, нему... у меня бьют. Хоть на у меня солнце есть одна идея, но мне нужно отойти. Аккуратно, у меня что-то. У меня есть одна идея, но мне нужно отойти. У меня нет идей. Просто мне надо как-то поставить. Кто-нибудь я скину, поставьте под ним. Да, Ладно, а, не пока... получилось. Сейчас я туда запрыгну снова. Давайте. Ставь, ставь, ставь. Ну, ну, срабатывай вот кто-нибудь наступите о мы тебя вытащим я точнее сейчас вытащу тебя о ты вытащим а, вы уже тут Ой, это кошак. Уже так тут надо посмотреть я, где он ты меня не помнишь Не забудь be Будьте аккуратны. We'll... No Ладно. Турота. No right. Будь аккуратна. Отвлеки его на себя. Я ничего сделать не могу. Если так, вы его освободили? Мы не можем под нему даже шаг подойти. А ты все время пропадаешь. Потому что я. Потому что мне без разницы. Чтобы нам помог. Я вам всегда помогаю. Надо залезть кто-нибудь под дерево, чтобы он вас не выбил. Ну, я извиняюсь. Давай, давай, держи, пусть он тебя держит. У меня нету вторых шансов и оружия, которое стреляет издалека, или ее йо, йо или дракона в воздух. У меня этого нету. А, -а, -а, -а. а еще всякие Ирен инвиз, которые не инвиз, нифига не помогают. Ирен инвиз, она от слова инвиз. Вот именно, но она ничего не инвизит. Давай, давай, давай ну, значит, держи. Рены -инвиз, даже не, знать ну, все это знают. Наступи, наступи. Стоп! наступи, ты! Наступи, ты тупой! Наступите! Бейте! А Пу бейте его, бейте! Он может сейчас телепортнуться. <свечес> а, -а, -а, -а. а если Пу я закроюсь? Тихо! Закрывай. Наступи, а наступи! Наступите. Молодец. Так. А теперь можем бить его. Да -да -да. <свеч> вот он, да. Где он? Он здесь. Да -да -да. Но мы уже прогресс сделаем. Прогресс половину сделаем. Прогресс, прогресс на лицо. Если бы кто-то подошел невидим, то его могли бы ударить сзади. Так, мы Сережки. Кратчу, Слушай, мистер Бак, а если кто то невидимый подойдет, его будут видеть? Наверное, да. Короче, я предсказываю действия. У меня есть идея, как его заманить. Надо его поймать и подождать, где появится он во второй раз потом на том месте поставить ловушку и там он уже не сможет и мы тогда его поймаем в любом случае надо его закрыть Лан, мистер Бак, мне кажется, тут надо чтобы кого-то закрыли М -м -м. ладно пора применить потому что а -а -а. это очень сложно можно мистер баг это нормально или... что меня спамят своей супер меч Танк. Понятно. Меч. У меня есть идея. Идите пока сражайтесь. Нам понадобится талисман. Так. Так, когти. Зарядись, пожалуй, пока еще никаких хреновых виз тут я не, не должен. Здравствуйте. Кролик. Привет. Приветики, каратисты. Как я понимаю, тебя вызывают только в экстренной ситуации. Да, и это экстренная ситуация. Потому что в будущем, точнее, в настоящем будущем, параллелином... Да, я, хватит с своими силами. Без разницы. Вы проиграете. Поэтому мистер Баг выбрал шанс сражения. Ой. Поэтому мы сделаем. Я отправляюсь и беру так, браслет. Я, пожалуй... Браслет дверного, потом беру... Превращаюсь... Отдаёт талисман кому-нибудь. Рандомному. И дверной его закр... телепортирует в смерть. Слушай, у тебя, короче, есть такой знакомый, вот хороший знакомый, с такой... С... Так, или, с... мне с... он или? дал не свой, а дал кусочки двери. Двери, двери. двери. егоной он, оказывается, кусочки может отдавать. 10. Поэтому 10. нам 10. надо 10. его щемить. И быстренько, 10. чтобы 10. я применил это на нем нам надо посадить его в эту Фарик, фигню а потом я там, кролик? я кролик правильно мой дорогой Фарик, у меня Фарик, тоже есть, у, тебя, у, тебя есть у меня и без себя иди куча я знаю бур... прошлое будущее и настоящее кто-нибудь на Эй, ты, поставь под ним. Ставь. А теперь надо сломать, чтобы... Катаклизм. Катаклизм. Катаклизм. Все. А кума не вылетит, Исправно? но и мы и победили. Но сейчас придет мистер Мак и все исправит. Кстати, и его силы исправит. И... Но либо если не исправит, этот... я исправлю все. Давайте мне. Прав. Этот, ты, тут, тут надо одну ошибку исправить. Я видел. Исправляй. Исправлю. Все, давайте. у Хорошего дня. Я зайду в портал через другу, через комнату. Если за мной всякие уроды будут ходить. Закрываем Нару. <гудит> ага. А теперь... Угу", ага. И вот так. Привет. Вами надеюсь, у у дракона к вами Твою личность уже никто не знает. О, если что, они ну, переживают ну, Дракон прием Чудесный, ой, супер шанс Чудесный Мистер Бак так, Ладно, ребят, пойду я Спать Ночь уже, поэтому Лягу